Мы как-то в компании «Аврора» обошли один продукт вниманием. Причем я его считаю одним из самых важных и самых, ну, можно сказать, лучших продуктов, которые я видел здесь. Есть, конечно, важнее, но это один из них. И это, ребятки, рыбий жир Не просто рыбий жир а жир северных рыб. Я хочу немножко внести коррективы в это, чтобы у вас было представление, что у нас в руках. Мы все знаем, что такое омега. Мы знаем, что без нее не обойтись сегодня, потому что холестерин ⁇ это сердечно-сосудистые заболевания, это алицгеймер, это... Вот те распространенные болезни, которые можно вывести только при помощи жирных кислот ненасыщенных, и омега считается одним из лучших жиростворимых кислот, которые это могут, помогут вывести у нас из организма. Но омега делается по-разному. Если мы покупаем в аптеке ее, то как она туда попадает? Аптека мы знаем, это такой магазин ширпотреба, которая берет дешево, продает дорого. Это самый простой распространенный способ сегодня получения дешевого сырья для бедных. Ну, кто не хочет разбираться? Потому что те, кто хотят разбираться, они уже ищут в других компаниях, где может быть подороже, но зато лучше по качеству. Почему в аптеке омега такая? Потому что вырастить рыбу легче в каком-нибудь озерке, запустить туда икру, добавить туда каких-то химикалиев, чтобы это быстро росло, выбрать оттуда омегу и продать. И аптека это купит. Компаниях все-таки следят за тем, чтобы покупать более хорошее сырье, иначе компаниям не выжить. Компания, я имею в виду, сетевые. И они следят за качеством сырья. И поэтому вы, наверное, в интернете много раз встречали, как сравнивали Омега из аптеки и из какой-то компании. Потому что там всегда сырье лучше. Что касается этого сырья? Это жир северных рыб. Чтобы вы себе представляли, есть южные рыбы, есть северные рыбы. Южные рыбы – это те, которые живут в очень хороших условиях, им особо охотиться, двигаться не надо. Это примерно как вот у нас есть компании, допустим… Маточное молочко, и люди говорят, так у нас здесь в Германии тоже есть маточное молочко, я беру его у пчеловодов, оно там классное. Вопрос не в том, классное оно или нет, вопрос, где берется сырье для его производства, где пчелы берут это. Берут ну, в Германии, естественно, они летают куда-нибудь в северные леса, где там можно найти травы, которые, ну вы представляете, да, леса Алтайского края. Суровый климат Алтайского края, где траве для того, чтобы вырасти, нужно закалиться так, чтобы не умереть. И здесь травы, которые растут рядом с автобаном. Вот в этом и разница в качестве маточного молочка, которое есть у нас, допустим, и которое вы покупаете здесь на месте. В его закаленности, в его умению сопротивляться у него иммунитет такой, что он и наш иммунитет сможет возродить, наш иммунитет может сделать таким же. Потому что сам прошел через очень сложные условия выживания. То же самое с северными рыбами. Там не так тепло, как в южных морях, и не так много, естественно, рыбы. Поэтому ей приходится очень много двигаться, охотиться. Ну и, собственно говоря, она закаленнее гораздо, чем расслабленные и выросшие в тепличных условиях южные рыбы. Все, что я хотел сегодня сказать в свой умный микрофон. Советы выдавать, конечно, нельзя, но если бы вы у меня спросили, то я бы вам ответил. Если у вас есть выбор, где покупать рыбий жир в аптеке или в каких-то компаниях, ищите жир северных рыб. А если вы посмотрите по цене, то у вас не будет сомнений в том, что имеет смысл один раз купить дешевле, это скорее всего будет не так дорого как рыбий жир, который обычно продается на рынке, и сравнить с тем, что вы пробовали до этого, а уж после этого делать свой выбор. Потому что покупать его мы все равно будем. А вот по качеству какой он от этого будет зависеть. Поможет он нам? Или просто мы будем иметь отмазку. Ты пьешь и бежишь? Да, я пью. Выбирайте лучшее для себя. Вы, безусловно, этого заслуживаете, я в этом абсолютно уверен. А как это сделать, ну, я показал, как это делаю я. Всего доброго, с вами был Александр Волин.